Дмитрий Николаевич, вопрос э, насущный. Давай сразу в ребро. Давай. За что тебя посадили? Официально мне предъявили, да, картинку в интернете за русскую власть. Эксперты написали, что излишнее восхваление русского народа повлекло ущемление гомграждан по принципу нерусски. А, неформально, но пытались мне вменять, что я готовил якобы государственный переворот. Хотя в данном случае обидно. Готовил. Но, но это, ну, это чушь, это даже, я думаю, но сейчас любой пользователь, который это открыл, сказал, ну чушь, ну где там Демушкин и где там Государственный переворот, ну какой может быть Государственный переворот? Приезжали очень серьезные дядьки, там с большими погонами, такие глаза выкатывали на выход, там сидя садились, там животы так на стол клали, мыли, вот, вот, сознайся, готовил Государственный переворот, я делал, сознался бы, но не готовил. Вы там шли, пытались совершить эскалацию по сценарию украинского Майдана. Там, там вы хотели быть вот этим ударным звеном. Ну, чушь это все. Но ничего этого не было. Понимаете, это все было в выдумках силовиков. Причем эти силовики, я не знаю, они сами в это вообще... Ну, у них была вера или нет? Я думаю, что, может быть, и нет. Они, может быть, пугали этим там власть. И говорили, что надо вот срочно еще много бюджета Расширить штат там, Сделать еще 55 управлений там, По борьбе с экстремизмом Терроризмом, там, оппозицией там, Политическими Несистемными какими-то политиками Вот Дайте нам еще там, 350 миллиардов там, да, И мы вам сделаем так, что вас Никогда там не свергли например. Это сейчас вот мы смеемся да, над этим А в лагере это было не смешно вот Там был момент, когда но я не знал, вот, переживу я этот день или нет. То есть было действительно там тяжело, и условия были такие у нас довольно-таки, ну как бы так сказать бы, я даже не знаю, ну, аскетические. Там, знаете, как один свидетель обвинения, который у нас был на суде, приехал, его этапировали с, с коми с смешно лишения свободы, он заявился в Геробушкин, проводил тренировки по ножевому бою, готовил кадры и в окружение Владимир Владимирович Путина с целью совершения потом государственный переворот. Но судья когда читала, она на меня глядела, на эту, эту бумагу, на этого человека, на меня опять глядела, а его глядь, на меня и мы вообще. В результате я попал сначала в спецблог «Матросской тишины» на шестой воровской продолг, где сидел с бандой ГТРА, там вот этими, которых там постреляли. Норд-Остров, там последний осужденный 18 лет был Лидером Ореховской группировки Андреем Пылевым там, Которому там одному брату ПЖ дали А другому дали 25 лет там, по, Потому что он был страдирован из Испании Ему не могли дать ПЖ но Ему там, там год скинули, 24 но, Там куча, Даже с фигурантом Дело Немцова вот, По убийстве там сидел То есть, Со всеми там сидел, куча всяких людей было И даже на этом Спецблоке я умудрился Получить табличку особый контроль над нашей камерой ее вешали, где мы сидели. Таджики, которым метров в Питере взорвали, вот у них не было особого контроля. У там преступных авторитетов, криминальных, там, лидеров там, Медведковской, Ореховской группировки не было особого контроля. У различных там террористов, крупных, там не было особого контролиров, которые жизненное заключение получили. Там киллер из Казани сидел, там два убийства, похищение человека, там куча всего, у него не было особого контроля. Вот у меня был. А по этому у меня был 2,5 года. Знаете, почему у меня был особый контроль? Потому что мне повесили профучет, склонен к нападению сотрудников правоохранительных органов. В деле он звучал свежим образом. Дио Мушкин Дмитрий Николаевич имеет профессиональные навыки, занятия ножевым боем, в связи с чем представляет угрозу для сотрудников администрации и других осужденных вот видите как вот вы имеете навыки вы уже опасны и вот мне профучет, и даже на спецблоке среди террористов пожизненно осужденных там э, всяких криминальных авторитетов и воров в законе я имел отдельно еще профучет что меня 13 сотрудников 8 сотрудников сина 5 сотрудников спецназа и две собаки выводили гулять вот я такой опасный что они меня такой толпой уводили гулять, причем они постоянно шутили там, что вот мы тебя ведем, а пространство-то замкнутое, не дай бог сейчас что-то в руках окажется, и все, мы, говорит, убежать даже не сможем, причем сотрудники ФСИНа были необычные там сотрудники ФСИНа, которые вот да, эти там ходят где-то, да, беззубые. А были там, знаете, там такие чемпионы, сильно по укопашному бою в тяжелом весе, там, дагестанец у нас был. То есть там самую элиту собрали, шестой продул, там все маньяки, террористы, ну, вот, опасные. Вот эти все опасные, которые там плечами меня там бедного поджимали, везде там ходили, вот, боялись постоянно это 13 сотрудников там ведут девушкина гулять с двумя собаками маленький бокс тесно знаете вот я всегда так смеялся вот занимайтесь зумбоем а зря смеетесь вы опасные люди вот, я всего лишь там ну по обвинению картинку разместил в интернете а судя вот потому как меня водили я не знаю я там 50 человек зубами загрыз в общем а потом меня повезли факулька 2 то есть это покров это, ну, легендарная зона, куда свозят там очень многих людей. Такой всезаюзный, такой воспитательный центр, куда там перевозят организаторов, там все, кто себя плохо вел, откуда там с Курска, еще откуда-то людей везли. И там меня тоже посадили сразу вот на сектор усиленного контроля А. Сокращенно, сука, у них назывался. Ну, официальное название был сектор, там написано так, усиленного контроля А. Вот, второй отряд. Вот на этом втором отряде, где люди обычно две недели сидели, 90 там, процентов, И иногда кто-то на три недели задерживался, ну не максимум, потому что ну, там ломка была. Я там 8 месяцев задержали. Вот. Ну, собственно, там, ну, что там, не буду даже рассказывать, что там было. Слава богу, достоинство я сохранила, а все остальное, ну, ну, тяжело, да. А ты раскаялся? А так, вот. Видите, Встал ли ты на путь исправления? Вот, видите, такая ситуация. Вот, к сожалению, вынужден признаться, что они, когда меня судили, они мне э, в приговоре написали, что Дмитрий Демушкин совершил преступление против конституционного строя, безопаснее государства, и его исправление невозможно без изоляции от общества. Ну, то есть, вот, они бы и рады меня как-то по-другому наказать, но не смогли. Хотя у меня в деле нет, кстати, потерпевшего. То есть у меня в деле так и случилось, что вот, знаете, любое поступление, оно как-то имеет какого-то потерпевшего. Да? Вот Кто-то бы там потерпел там. Даже если ты мусорку перевернешь, все равно да. потерпевшим выставит общественный порядок. Конечно, нет. Если ты, вот, например, ходишь по улице, ломаешь светофоры, то потерпевшей стороной будет государство в материальной части. То есть материально государство понесло из-за тебя убытки. Если это ну, какое-то преступление, оно вообще подразумевает какой-то ущерб. да, Ну, правильно, логично. То есть если вы кого-то ограбили, избили, убили, изнасиловали, там не знаю, какое деяние совершили, то кто-то должен потерпеть либо морально, либо физически, либо материально. Ну, что-то должно быть. Мое преступление ничего такого нету. Вы не подумайте. У меня потерпевшая сторона признана Российской Федерация, и непонятно, в чем именно она потерпела. То есть вот, в этом лозунге «За русскую власть» Он абсолютно безобидный, там, не русские не упоминались, там, никого не призывали не пить, не убивать, там, ничего Вот, ну, излишнее восхваление русского народа Что такое излишнее восхваление? Кто это определяет? Излишнее, не излишнее? Ух". Вот я маму люблю, я говорю, я люблю маму, вот это излишнее или не излишнее? Мы же не оппозиционеры, это все чушь Она рассказывает какие-то гадости, вот с Беловым, да, вот что я, там, Белов, там, Саша мы там какие-то оппозиционеры, да не что мы всегда выступали за русский народ мы сюда защищали интересы коренного народа России ну, русских у нас там абсолютно большинство в России, да, там у нас вот, 84-86% некоторые опросы, да, показывают ну, вот мы выступали за русский народ, ну и другие тоже коренные народы России, поэтому конечно мы никогда не думали что ну, вы же не против, там, народов России, соответственно, как могли быть оппозиция? Мы не оппозиция, мы просто, ну, просили какие-то, ну, вещи понятные, чтобы там ну, навели порядок с этнической преступностью, чтобы там государственные унитарные предприятия не отдавали на откуп диаспорам, там, азербайджанцам, армянам и так далее, вот, не не создавали коррупционных схем в москве чтобы была свобода выборов свобода регистрации партии доступа там к сми и так далее то есть мы выступаем за, за вполне нормальные обычные ценности ну если где-то там может быть там перегибали палку ну, конечно извините то есть, может тогда по горячности молодой там мы же ну, искренне как бы болеем за судьбу нашей родины на американские разведки не работаем трамп нам деньги не переводит ну, честное слово вот, вот, Вадим подтвердит, там, то есть, на КМБ не поступало. Ну, и только в обход, в, в обход, там, нас, не знаю, декаминализировали, кстати, мою статью отпустили меня, приговор отменили, судимость сняли. Везде в СМИ, кстати, писали об этом, что вот идем... То есть, ты а, ныне особенно... не судимый? Не судим вообще. Вот. Вообще, как будто ничего не было. Огне младенец вообще. Из двух с половиной лет, которые мне присудил суд, 15 суток всего-навсего, они мне сбавили причем я не хотел уходить я честно сказал что мы как он, монитор выводили там еще плюс было 10 дней плюс два рабочих 12 меня должны выпустить были 4 марта а вы а, а по сроку 7 я должен был уходить уже я судья сказал да я говорю не пойду вы моему адвокату не дали мне связаться не дали там Никому позвонить, ни родственникам, никому. Я говорю, я отказываюсь судиться. Он говорит, да нет, решение формальное, номинальное, уже тут прокурор, у нас же не присутствует. Нас, мы сейчас просто зачитаем, вы пойдете. Я говорю, да нет я не согласен. Дайте мне связаться с адвокатом, перенесем процесс. Ну, здесь уже вмешалась администрация колонии, как бы сказала, там что ты там, Демушкин, там, это, Овес там есть, полюбил, что ли у нас тут на зоне. У тебя лошади вообще в глаза смотреть не стыдно уже. Вот. Сейчас, ну, говорит, твои вещи, говорит, полетят в одну сторону забора, а ты полетишь в другую сторону забора. Потом будешь бегать, собирать там свои шмотки где-нибудь. Но после этих там настойчивых там убеждений как бы пришлось выйти из колонии. То есть, вот. сотрудники меня прозевали. Они что ж тоже думали, что там вот эти 10-12 дней пройдет после суда? Они же не думали, что меня судья сразу возьмет и отпустит там чтобы я согласился вот И в итоге они прибежали ко мне домой по поезду сразу там через там час по моему как я вошел домой уже ко мне вломились в дом там сотрудники всевозможных ведомств спотевшие потные с криком а мы там прозевали там нам уже там 150 тысяч генералов позвонило там а, миллион маршалов там и сказали там а почему демушкин тут это вышел не под контролем получили да. мне повестку обязательной явки как бы на следующий день я следующий день весь там добросовестно провел убеждая местное УВД о том что я не судим они меня все равно пытались поставить на учет как ранее судимое лицо как бы, привлекавшееся к ответственности ну там, сфоткать со всех сторон, телескопию пальчика взять, я все это отказался, я ему говорю, я лицо несудимое, они говорят, ну не, не, мы сейчас оформим как-то там, ну мы знаем, что это несудимое, потом оформили, дают бумаги, а я там везде в бумагах судимое, они там ручечкой повычеркивали слово судимое, ну вот, все равно ранее отбывавшее, говорит, ну, ну вот, ну ладно, что, ну, оформили, ладно, вот, административный кстати, мне колония тоже подала, пыталась сдать, три раза в месяц я должен был три года они подавали административного надзора за мной что-то и года я должен был отмечаться три раза в месяц в инспекции не покидать пределы города москвы а, находиться дома с 22 до 6 утра и не посещать культурно-массовые мероприятия включая там митинги кино там гуляния парки конечно, ужасная вещь, что тебе фактически, тебе и так два 2,5 года дали за картину а еще 3 года тебе пытались дать фактически домашнего, то есть ареста и содержания просто вот двойное наказание за одно и то же преступление. Ну, тем не менее, как бы оно, естественно, отпало в связи с тем, что это наказание давалось только на время погашения судимости, а так как судимости у меня не стало, соответственно, административный надзор у меня отвалился. То есть тоже его нету. Вот. Это, конечно, очень расстроило администрацию колонии и Федеральную службу безопасности. Но, думаю, они найдут какие-нибудь пакости э, причины, почему можно ограничить мое передвижение, там, мои свободы. Они вообще мастера по ограничению э, нашей Конституции. То есть вот, все, что там в Конституции вам написано, ваши права и э, свобода, они вот, умеют это как-то ограничивать. Поэтому я, конечно, как любой нормальный человек, очень опасаюсь, что завтра у меня найдут... 5 гранатометов в машине мешок 50 килограммового кокаина обвинят в всех женщин района Братеева и ближайших окрестностей и так далее, и так далее. Я не исключаю ничего, потому что я был в наших судах, я видел, как это делается, я видел лжесвидетелей, я видел закрытые суды, которые проходят исключительно в закрытом режиме, вне общественности. Поэтому, конечно, я это опасаюсь, конечно, они мне там Поезжали постоянно, рассказывали с этим не должи, туда не ходи, этого не делай, вот, там найди себе невесту, заведи детей, устройся на работу, вот, свергни Трампа в Америке, но здесь ничего делать нельзя, здесь вот ни ни общественной организации, ни ни выбора, ни ни исправился или нет, вот характеристики. Которую Зона написала мне, когда подавала в суд, да, на меня Она написала, кстати, что Демушкин пользуется авторитетом и уважением кстати, среди осужденных Это первая характеристика была на Зоне, где вообще Владимире такую чушь писали Обычно там, ну, пишут всякую фигню, что он там А тут прям уважением и авторитетом пользовался удивительно кстати, вижу для Владимира Но, Вот, ни у кого такой характеристики не было, мне потом сказали вот. Но тем не менее там написали они, что Демушкин осознает всю глубину своего деяния, но поэтому абсолютно не раскаивается в связи с тем, в связи с чем характеристику администрации учреждения считает его неисправившимся и абсолютно как бы не раскаялся. Ну, связи с чем же он абсолютно не раскаялся, он характерируется отрицательно. Вот, как видите. Но, кстати, потом, когда мою статью декриминализировали, то есть, это, получается, Ф. Владимир Иванович Путин тоже подумал, что, ну, зачем людей сажать за какую-то фигню, да, там, на года, там, за картинки, репосты, лайки и так далее. И он тоже считал, что это чрезмерно. То есть, получается, я правильно не раскаивался, получается, я правильно не признавал свою вину в Нагатинском суде, в Мосгорсуде, там, в Президиуме Мосгорсуда, в Верховном суде, в Президиуме суда, Блядь, пять дармоедских инстанций я прошел которые ставили мой приговор без изменений а тут путин вдруг сидел решил а что это действительно у нас там 700-800 человек там посажен за 17 год за репосты и лайки картинки ВКонтакте да давайте-ка их это декриминализируем и отпустим но ну у меня конечно у меня такая я не думаю что путин специально глядел что меня уже выпускать надо О -о -о. А ощущение такое Бля, буду сложилось. И есть, да. вот. Да. Что он специально ждал, когда вот уже у меня срок подойдет к концу, чтобы меня отпустить. да? И ну, мне потом теперь говорят... Теперь-то вы понимаете, кто такой Дмитрий Демушкин. Ну да, да, да. Ну, кстати, да. Ну, я не буду говорить то, что я слышал оттуда. Потому что я сейчас скажу, что Путин про меня рассказывал. Я а скажу, нафига себе, кто ты такой, а кто Путин. Почему он про тебя что-то рассказывал, ты там фигу рассказываешь. Поэтому не буду ничего рассказывать про это. Ну, я много чего слышал. Болотные города реально встревожены. Тюрьма это школа новых преступлений или нечто другое? Ну, я не знаю, как в общем тюрьма, но владимир это такая ломка, союзный букв, куда там свозят всякие нарушители и ну, сидеть там жестко. Жестко и. Ну, опять же, кому как. Ну, жестко, в целом-то, конечно, всем там. Об этих там развлечениях, как там связь, какой-то интернет, об этой всей фигне можете забыть. Вообще в области Владимирской там эти шалости нет. А в Покрове, где я сидел, там за любое слово, там, блатное по фене, можно лишиться не только здоровья, но и мужского достоинства. Поэтому там как бы нету таких всех шалостей, всех этих нюансов но все банально и все по режиму то есть если вы попадаете в сектор усиленного контроля но ну, там у вас все будет грустно то есть очень грустно вы будете считать дни и не знаете как эти дни для вас на каждый день закончатся. потом переходя там, на режимные отряды там куда-то или там дальше на баланду там на какую то там, умеренный сектор где там работать разрешали ну там возможно как-то жить. Ну, сам там режимный, как бы. Я, понять, я могу только за режимный лагерь рассказывать. Я могу за копейку Владимирскую рассказывать, за режимный лагерь. Ничего вам там не дадут. По России распространяется такая мода типа движение АУЕ. Ты как бывалый сиделец, знаешь ли ты вообще, что это расшифровывается? Арестанский уклад един, Конечно. как ты относишься к этому движению среди молодежи и вообще всей движухи? Вы знаете, вот я на Воровском Продоле сидел, так получилось с четырьмя ворами в законе сразу. И дофига я там наслушался об этих вещах. Но я, понять, я человек, который взрослый, заехал уже. Лидер там 25 лет, извиняюсь, меня всяких там организаций страшных. Аж целых три, которые на суждение в России запрещены. Вот. В России нет таких людей еще, как я. То есть там даже двух лидеров низко сообществ нету и на свободе, еще и не судимых, кстати. Я же не судим. Вот. И на меня эта романтика не производила впечатлений какого 40 лет, да? Но, тем не менее, я сидел с этими людьми, они мне там рассказывали, как это все должно быть, там, про это альстанское, вот понятия как там все что, делать за, за общее пострадать в как занести да -да -да. ну, или да? ты же там это за общее страдаешь там я на самом деле пострадал больше всех их там вместе взятых потому что судя по тому как меня с там задерживал везде бегал за мной преследовал жучки мне домой кидали то есть это там не знаю не за каждым там воровским сходником так ходили как за мной то есть ну, не важно ладно но суть в том что я скажу молодым людям, что вообще вот все это, знаете, АУЕ-единство, оно очень сильно, ну, пошатнется, если, не дай бог, вас там завезут. Я, я я не могу говорить за все зоны, да, есть там зоны отдельные, есть там Красноярск, есть так, Карелия, есть Омск, есть Владимир, есть Киров, там вот эти там пять, там, да, таких основных, как бы, точек, куда, ну, заезжать там. Ну, не дай бог вам там где-то ОЕ вспомнить на, на приемке, да, вот вы заедете, и там даже воровские есть постановы там все подписывать, там 106-ю, все там метлу и все, потому что, ну, попробуйте там заехнуться за что-то, если вы не какой-то там общепризнанный воровской авторитет, которого все знают в России, а просто какой-то пацан заехавший туда, вот, боже, вас упаси, что-то там вспомнить за общее или за что-то еще. Мне никто, естественно, не вспоминает, И все равно там у большинства все ну, на поемке все плохо. А потом там тоже там карантины эти, там потом эти буры, потом эти все ломки, то есть и не, не дай бог. То есть вот вся УЕ, это хорошо где-нибудь в машине ездить, там, фоткаться с калашниковыми пневматическими, да, махать стволами, там отращивать бородки какие-то и кричать, вот мы там братва пацаны там все пацаны а вас там и не вспомнят а если вспомнят то вам от назой не поможет потому что я видел этих людей бесчисленное количество которые поезжали и кричали мы там 158, а у 158 а через две недели они там в угловых сидели в углу то есть вот я таких случаев нагляделся там, каждый день кто туда уходил то есть вот из таких кто там больше всех прокачивают Морально, поверьте мне, если длительная ломка идет, сломать можно на раз-два человека И есть люди, которые имеют стержу внутри, они там стоят, водятся, крепятся Но ребенок тяжело, когда у вас на 50 человек, там отряда 20 активистов, да, на окладе с повязками То, ребята, вы там, поверьте мне, активисты такие, то есть, не это самое, не по объявлению найденные спортивные, то есть ничего вы там не сделаете